Тодор, у меня вопрос к вам сразу. Вот сейчас в Нью-Йорке, например, если так посмотреть все нью-йоркские газеты, радио, телевидение, там газету «Русская реклама», предположим, или телевизионные некоторые каналы, которые здесь располагаются, просто какой-то вал всех тех, кто снимает порчу, снимает с глаз, все это превратилось в какое-то совершенно гигантское бизнес-направление. Как вы к этому относитесь? Насколько этому можно доверять? насколько этому может не доверять наш среднестатистический радиослужбы. поехала. Просто. Я вам хочу сказать. Причем у я... всех. Да да да. Я да. хочу сказать такую вещь. Если мне каждый день кто-то мне говорит хорошее слово. Ну русский человек говорит, ты молодец, хорошо. От это слова энергетической пищи нехорошо Если мне сказали плохое слово, это энергетической пищи, которая нам мне не нравится. Я говорю, когда вы идете в магазине, вы же выбираете продукты, вы же не все покупаете. Это же физическая пища, а слово энергетическая пища. Если вам кто-то сказал на вас порча, это он ее увидел, а вы это не видели. Это как он мужчина видит, увидеть? это его проблема. Я написал на своей стене, тот, кого вы во мне видите. Если вы во мне видите козла там или кого-то там, слона, зверя, пожалуйста, это вы видите. Я вижу, что я есть Тодор, зеркало, и я верю себе, я люблю себе, я знаю, кто я. А порча – это уже такая, как сказать, червячок, который запускает, чтобы потом деньги вытаскивать. Вы понимаете, если человек не знал об этом, на китайском меня кто-то называл нехорошее слово, я не знал, я улыбаюсь я улыбаюсь, я веселюсь, а через год я узнаю, ой, боже мой, то же самое, идете в больницу, вы не болеете. Вам сказали, ой, теперь болеет. Понимаете, как это Понятно, а Тодор, расскажите, ну, всем известно о том, что Ванга была прорицательницей, и предсказательницей, а вы обладаете такими качествами в какой-то степени? Если не в я обладаю, но я очень осторожен с этого. Да? Вот я вам сейчас задам вопрос, очень актуальный. Сейчас Ярослав будет против такого вопроса, поскольку мы о политике не говорим. Просто буквально пару дней тому назад мне на имейл пришло такое сообщение о том, что я там подписан в разных группах, но это касательно в основном астрологии, там эзотерики и так далее. И вот пишет один американец, он делает анализ, то есть чарт делает одного очень известного политика. Ярослав, прошу прощения. Так, да. так вот, он говорит, я такого в своей жизни еще не видел. То есть, это просто что-то невероятное. Политика зовут Внимание, Дональд Трамп. И он говорит, что, что это Дональд Трамп, вот этот э, политик, он будет, без сомнения, следующим президентом Соединенных Штатов Америки. У меня к вам вопрос: как вы к этому относитесь? Видите ли вы Дональда Трампа президентом Соединенных Штатов? Я к этому отношусь положительно и к Донавку отношусь положительно, потому что… это. Человек... по-человечески или как? Или и, как зрения... человеческий, а... и как человеческий я его вижу. Кстати, я сегодня смотрел в интернете про него, читал про него, и я так посмотрелся в его, лице, в его лицо, и я видел, что человек очень уверенный в себя, человек знает, что делать, человек достаточно очень, как сказать, хороший экономический аналитик и прекрасно все понимает, что происходит в мире. Человек, который не боится говорить все свои слова, тут и не надо быть ясновидящим. Нет, нет, нет. Чтобы... Вы... То, это... то, то, что вы то, говорите, то, это все знают. То, а... Тут извините, надо быть немножко еще политологом. Я знаю нашу систему, да. Дональд Трамп не проломает. Не проломает эту систему, ну поверьте мне уже, хотя может быть, да, я. Так вот, все-таки с точки зрения как раз ясновидящего или прорицателя, есть ли у вас какое-то видение о том, что он может быть президентом? Тодор задумался. На последнем этапе его скинут. Вот, вот. Это то, о чем я говорил. Вот Тут ясновидящий, мы... ясновидящий и журналист, занимающийся политологией, точно обиделись на последнем этапе, Тодор. Всё. Именно так оно и будет. Вот так. Они ему дадут возможность дойти, да. но там будет некие, даже, как сказать, даже это не голосование. Даже это не голосование. Это будет некая подлянка, которая сыграет решающую роль на его президента. Просто подлянка. Просто как сказать коврик из-под него вытащут Подписываюсь на сто процентов. Абсолютно такой сценарий я тоже предполагал, да. Так, Хоть я и не ясновидящий. Все, у нас тема э, на ближайший год уже определена. А скажите, а будет ли следующим президентом Соединенных Штатов женщина? Там у нас Нет, несколько. Женщина не может быть по, э, и по менталитету, и по многим политикам. Это, ну, это у вас идет анализ. Анализ. Да. Нет, мне пришло, что женщина не может быть. Окей, значит, все. Вот если вам пришло, тогда... А, я другое могу сказать. Да. Э, экономические предположения, что в ближайшие 7-8 лет э, Америка выйдет на другом витке. И, скорее всего, придумается новый вид доллара. Доллара? Новый вид. Новый вид чего? Это, это будет нечто, даже не... Ну, как доллар, это будет некий единисок, будет называться, который имеет совершенно другой э, экономический, э, Я даже как не могу определить... Эквивалент? Э, э, э, э, э, Эквивалент, да, нечто другое будет, совершенно новое. оно через где-то 7 лет, потому что если на сегодняшний день, это уже готовится, Это я не знаю, как это будет называться, но это совершенно новый элемент, экономический элемент, как, который э, будет заменять денег. Вот сейчас деньги заменяет карточка, да, а это будет нечто другое, новая форма. Ну, вы знаете о том, что существует сейчас так, такое понятие «биткоинс». А биткоин – это да, электронные, электронные деньги, которые это, являются эквивалентом обмена, то есть никто ничего не платит, никаких карточек нет, но вот эти биткоин – они будут нет, как бы электронная валюта. Или это другое будет? Это совершенно другая новая э, штука, новая штука будет. Где-то примерно еще где-то где в 7 лет в среднем. И это я уже давно сказал, полгода назад сказал. Как вы относитесь, Тодор, к тому? Было несколько предложений. Ну, в том числе ко мне, кстати. Было несколько предложений о том, чтобы неплохо бы организовать битву экстрасенсов на территории Соединенных Штатов. Но это не будет а, тот вариант битвы экстрасенсов, который проходит там, скажем, в России. Не знаю, как насчет Украины. В Украине, кстати, проходит тоже битва, да. Я не знаю, насколько вы это знаете, и насколько ли что? там это шоу знаете. Полагаю так, что разница небольшая. Ну... Вот было бы, если бы она проходила бы здесь, вот я вам могу гарантировать, она проходила бы честно, были бы настоящие экстрасенсы, которые, ну, не боятся ошибаться и не боятся о том, что люди, люди их так проделать. не смеют. Только на -то канале не знаю где. Что, росла простите? Только на каком канале не очень понятно. А, ну, неважно, канал же не, не обязательно, должен быть какой-то компанией, мы можем сделать свой канал. Ну да, вообще-то. Независимый канал. Поэтому, если у нас есть независимые претенденты на престол, можно сказать, так почему у нас не может быть... Я, я, просто, я, я просто извините, двоих перебью. Мне, как бы, я понимаю, что слово «битва» всегда хорошо звучит для телевизионного шоу, но я вообще не люблю слово «битва» в отношении экстрасенсов, которые, как бы, раскрывают свои способности, раскрывают свои таланты, потому что, если экстрасенс вступает в битву, то в этом уже какое-то что-то агрессивное начало в этом просматривается. Ярослав, вы абсолютно правы, это несет в себе очень серьезное воздействие, потому что все то, что произносится вслух, оно уходит то, то, во Вселенную. То, то что называется это в слова, да. отрицательная коннотация. Абсолютно, да. Да. Она, должна, она должна разделиться на несколько э, понятий, потому что в битве экстрасенсов участвуют и тарологи, и э, ясновидящие, кто-то лечители, кто-то еще чего-то там, какие-то маги черный, я не знаю, каких еще там есть всякие. Вот это все немножко надо разделиться, потому что один человек чувствует в область более сильный, а другой нет. Я, например, в, в картах и в рунах, и в астрологии, я, конечно, ноль, да, ну понимаю что-то чуть-чуть, но ну, ну, не, не астролог я, как я могу соревноваться с астрологами. Или астролог со мной, у него свои видения, у меня свои видения, или руны, который занимается, там совершенно другая вот ситуация. Но он тоже что-то через них, через этого инструмента что-то доходит. И поэтому тут очень четко надо разобраться по каким-то вот сферам разделить это. Нельзя просто так кучу собрать, и мы будем, э, врач со сантехника будет соревноваться. И у тот, и тот инструмент. И, ну, для... Вы, конечно, да, вы, конечно, правы, но я хочу сказать о том, что у нас в эфире выступает э, регулярно Маки волшебник, так я ее называю, Юнесса Алиева, которую вы, естественно, очень хорошо знаете. И я надеюсь, что мы в следующей нашей программе вас, так сказать, соединим, и мы пообщаемся не в плане соревнования, конечно же, а в плане того, как все-таки сделать достоянием больше общественности, чтобы больше людей узнали бы о вас».